вязание такой резинки выполняет традиционный заработок разбор один на один гребенка. рабочей плотности провязываем несколько рядочков. Теперь на основной игольнице выставляем переднее положение иглы через одну. Поставили. Рычаги частичного вязания. На основную кореньку включаем и провязываем 3 ряда. Получились накиды на иглах, <coughs> отключаем рычаги частичного вязания, закройте язычки игл, стоящие в переднем положении, чтобы было удобнее провязывать, подтяните полотно вниз и аккуратненько провязываем один ряд. Проверяем, что все провязалось. Еще три ряда. Ставим в переднее положение следующей иглы. настояла. игла вторая. Теперь идет третья. Через одну. Включаем рычаги частичного вязания. Провязываем 3 ряда. рычаги закройте язычки иглы стоящий в переднем положении чтобы было легче провязывать подтянули полотно вниз аккуратненько по один ряд. проверили что все провязано еще два ряда таким образом можно оформить несколько фрагментов и выполняем резинку до расчетного количества рядов. Перекидываем петли на основную игольницу пускаем игольницу, очень красиво оформление, можем менять плечо и продолжаем вязание изделия по расчетной схеме.